Эй! Давай а ну ты давай ты просыпайся, лентяй! Я что-то не понял. Это что? Черт! Ух ты! Привет! Как дела, малыш? Эй, куда? Ну куда? Погоди, погоди! Откуда ты взялся? Я ни при чем. Да, да, да. Эй, эй, ты пить хочешь? Давай, нальем тебе воды. Хочешь водички? Надо встретиться. Слышу, да, чего тебе надо? Я занят. Слушай, я знаю, ты пытаешься помочь лагерю, а я хочу помочь тебе помочь лагерю. Я буду ждать тебя у дома. Конец связи. Помочь он хочет. Ну, смотри мне. Дик. Давно не виделись. Блэр, отлично выглядишь. Ага, ладно. Ага. Ага. Эй, заходи почаще. Мы скучаем. Дикон Сан-Джон, как дела? Эй, бас. Я заправлю. Лады. До встречи, Дик. Пришел, что хотел. Стой. Ну-ка, иди сюда. Шиза, в чем дело? Ты зайди внутрь, и я покажу. Я подумал на твоей идеей: завалить вход в ту пещеру на севере, чтобы орды перестали перить через наши фермы. И что, все уперлось? В то, что Майк не смог найти запальный шнур. Ну я знаю, где его взять. Вот здесь. Ну ж нет. Знаю, что <с ты думаешь. Это территория упокоителей, когда я в прошлый раз туда был. Это лекарство и спас друга. будем шнур, взорвем пещеру. Бух! Прощайте, Фрики! Это же была твоя идея! Слушай, они перекрыли свою границу, они закрыли тоннель. Если я туда полезу, начнется война. Я понял? разберусь. И вообще, я пойду с тобой. Прикрою тебе спину. Ты только вооружись получше, хотя, если повезет, это не понадобится. Встречаемся здесь. Через Айрон Рич есть тропа. Что? Ты вот да ч ты несешь? Поверь мне. Да ладно. Идем. Ну до встречи. Я буду там. Эдди, ты на связи? Да, Дикон, говори. Я подарил ему пса, и это сработало, как ты и сказала. Ну, я рада. Знаешь, ты хороший. Ему с тобой повезло. Да, Бухарь, что такое? Я просто хотел сказать спасибо за пса. Да ерунда, брат. Он сам со мной пошел. От него было не отвязаться. Что мне было делать? Э -э -э, слезь меня. Давай, ну -ка. сам с тобой пошел. Ты как думаешь? Мы зайдем к ним через черный ход пешком? Ты не сказал, что пойдем пешком? А ты типа хочешь погреметь там своим драндулетом? Ты прав. Эй, не мух и проскочим. Майк сказал, он послал тебя на переговоры с Карлосом. Старик тебе об этом рассказал. Да, да, расслышал. Ну, наверное, ничего страшного, что ты знаешь, раз ты и твой брательник теперь одни из нас. О, видимо, все прошло удачно, раз мы теперь можем спокойно зайти к ним, как ты сказал, через черный ход. Переговоры-то нормально прошли для базара с обезьянами, которые обдолбались финцикледином. Но знаешь что? Если нас сегодня не поймают, это перемирие, может, и правда останется в силе. Даже несмотря на то, что у нас вышла стычка с ними в компроук. Карло сказал, это была ошибка. Какие-то отщепенцы. В общем, он сказал, это не повторится. И ты ему веришь. А какие варианты? Я просто шестерка-майка, как и ты. Слышишь? Да, волки. Думаешь, зараженные? Ну, сейчас узнаем. А раньше как то перебирался? Тут была деревянная лестница. Ее шахтеры оставили, или спелеологи. Давай, иди сюда. Подсади меня. Ты готов? Да. Давай. Есть. Посмотри там. Может, найдешь ту лестницу. А я здесь гляну, наверху. Давай быстрее. Нужно успеть убраться отсюда, пока не рассвело. Да ну. А то я не знаю. То, что надо. Волки! Берегись! Вижу! Фу! Куда ты пропал? Погоди, погоди, сейчас. Свежее мясо. Голову береги. Ладно. Я нашел у него в документах карту. На ней отмечены тропы лесной инспекции. Он наверняка рад, что ты роешься в его бумагах. Если не узнает, то и не расстроится. Ну-ну. Короче, как видишь, тропа в плохом состоянии. На карте отмечено, что она перекрыта. Видишь? Да, костер упокоителей. Раньше такие видел? Нет. Они называют это собранием. Я слышал, они там такое вытворяют. Давай пойдем. Даже смотреть неохота. Нет уж, давай посмотрим. Тебе что, жить надоело? Наоборот, слушай, я просто. Я хочу своими глазами увидеть, что у них там за ритуалы. Покойся с миром, покорись, вся эта хрень. Ладно, ладно. Но держись рядом. Если разделимся, нам кранты. Ну, веди. Более не чувствуют. Давай их обойдем. Читаешь мои мысли? Ты когда-нибудь такое видел? Нет, такое нет. Я тоже. Вот поэтому лучше не высовываться. Если нас заметят, на всех у нас пуль точно не хватит. Да уж. Твою мать. Пригнись, пригнись. Черт. Надо уйти от дороги. Да. Так, обойдем стороной. Ты знаешь, куда идти? А как же. А ты уверен, что нам сюда? Да. А что? Я здесь часто проезжал, еще давно. Что? Здесь моя жена работала. Тут была лаборатория к востоку от Айрон Бьют. Короче, я сюда ездил. И точно знаю, что транспортный комплекс в той стороне. Пойдем дальше. Сам увидишь. Нам сюда. Беру. Устроители дудят в эти штуки, чтобы привлечь фриков. Идем. Ты почувствуешь боль а а ты. Короче… Стой! Стой! Нам только войны не хватало. Ну, давай-ка ты лапу уберешь. <сёк> Господи! Кто-нибудь… помогите! Идем. Пожалуйста! Давай валим отсюда! Нет уж, мы не оставим ее фриканам. Что? Я сказал, мы ее не бросим. Ты забыл, зачем мы сюда пришли. Короче, я понял. Шагу не сделает. Ты знаешь, что делать. Идти надо. Тихо, милая, слышишь? Все будет хорошо. Сейчас все пойдет. Не бойся, сейчас все пойдет. Не бойся. Сейчас... – Нормально? – Да, нормально. Ты правильно поступил. Перестань, а. Нам да, всем приходилось. Хватит. Сядь, сядь. Что? Блин, да что теперь-то? Орда, твою мать. Да не, это не орда. А кто ж тогда? Упокоитель. А, давай, пошли, пошли. Они на всю голову больные. Ты видел их, лидера, Карлоса? Нет. Он из них самый страшный. Весь в шрамах, на спине, на руках, на ногах. Я поэтому и говорю Майку, с этими психами невозможно жить в мире. Я тебе сказал, я против Майка не пойду. Идем. Должен быть другой вход. Подожди. Давай, сначала осмотримся. В каком смысле? Мы же не знаем, что там внутри. Давай поглядим. Может, найдем что-нибудь? Да, ладно, давай. Почему бы и нет? Продействив. Может, что и найдешь. Лом. На что-то сгодится? Что скажешь? В эту дверь? тормозни. Ты же не знаешь, что там. Сейчас ночь, там никого не будет. Не волнуйся. не видел, даже опомниться не успел. Ага, такое бывает. Слушай, я перед тобой в долгу. Серьезно. Да ладно. Давай, заберем шнуры, свалим отсюда побыстрее. Ну-ка, помоги. Здесь можно пролезть. Черт, я сомневаюсь. Давай. Ну, ладно. И мы туда полезем? А есть выбор? А? Ты готов? И нет. Пролезай, я подержу. Нет, давай ты. Я ежу. Иди. <связывая> давай, пошел. Ладно. Ну, ну, держи. Вот, чёрт. Зараза. А, да, да заклинила. Тянит! Идет. Так. Ладно, не страшно. Ты иди, в обход. Я придумаю, как открыть боковую дверь отсюда. Тик, тик, тик. На сука, На! <плевод> Нравится? Лезь уже! рести -а. получил а! я запер на складе с кучей разъяренных шакалов сам-то как думаешь Ну вот. Пожалуйста, дверь открыта. Господи, ты цел? Всего лишь мелкий шакал? Пошли. Надо искать запальный шнур. Оставишь. Кабинет прораба наверху. Там они и должны быть. Так, и откроешь. И как нам туда попасть? А, я тебя подсажу. Давай. Стой, ты просто хочешь, чтобы я пошел первым на случай, если там кто есть? А, ну да, раскусил. Давай. Ладно. Ну что, ты готов? Да. Ну, пошел. Господи. Все, я залез. Сейчас. Скинь мне что-нибудь, чтобы я забрался. Держи. Аккуратней. Ага. О, походу, оно. Бинго. Ну-ка, подержи, я достану. Могу и я достать? А, ну да, ты же мне не веришь. вообще-то... Верю. Пора отсюда валить. Шиза, я хочу сказать тебе спасибо. Да, ладно уж. За то, что пошел со мной, помог мне. Это ладно. Нет, правда. Нам ведь были не особенно рады в лагере. Все, перестань. Ладно? Не идет. Короче, как мы доберемся до лагеря, давай-ка ты. Что ты делаешь? Расти меня, брат. Выбора нет. Что ты делаешь? Расти меня, брат. Выбора нет. Ты знаешь, кто я? Нет. У вас же вроде бы нет имен. Мы идем по пути. Мои братья. Мои братья и сестры отказались от своих имен. А я нет. Пока что. Ага. Карлос. Лена. Я помню имя. Ну и все остальное. Помню, как ты, Бухарь и Джим держали меня, пока Джек жг мне спину горел. Было давно и у нас тогда не было. А! <свы> а, о, да. Я тоже кричал, дело такое. Я помню, что в тот день я понял кое-что. Очень важно. Всю твою личность, все, что делает тебя тем, кто ты есть, это все можно выжить. не останется ничего. Только имя. Вот в чем суть фриков. Я это понял. Вот почему мы должны стать такими, как они. Ну что, будем дело делать или языком чесать? Ох, дело мы сделаем, Диккенс Энджо. Но только не вдвоем же, правда? Нет, конечно, разве не можно позабыть про старину Бухаря, верно? мы закончим это дело вместе все втроем. Вот так. разок есть а впереди еще сколько десяток или больше это ведь такая удача. Все трое. Ты, я, Бухарь, мы все живы. И снова встретились после конца света. Что ты сделал с Бухарем? О, он пока не здесь. Но скоро будет. Ты подожди. ты выходит не обозналась да. нет это не мое имя я встала на путь у меня больше нет имени как и у других все кого я любила умерли Ты знаешь, зачем нам быть, как они? Такими, как фрики? Потому что они не помнят, что потеряли. Кого? Лиза! Китай, Лиза! Уедино, Лиза. Ума, Я, с ума. С ума. Я здесь телом, И телом, И не будет. ответить на Я же не могу ответить Я Тебе не уйти. Лиза. Лиза! тебе свободу! Охренеть. Выяснить. Кого да. там хранят? Твер трудно не заметить. Это мои. Вот скажи мне, в чем смысл? А? Тащите к себе сюда людей, измываетесь, забираете поживки. А потом что? Типа бросаете все в костер? Так что ли? Ебануться. О, привет. А, а вот еще вопрос. Где мои цвета? Чего где? Я... Цвета, Жилет мой. Где мой жилет? У кого? Не знаю. О. Ладно. Он только что ушел. Взял и ушел. Недавно ушел. Примкни к нам. Ты будешь найден. Ряды свежие. Сделай одолжение. Сними эту хрень. Мы вырежем твою душу! Спасибо. Покорись, тварь. возвышение! Мы найдем. Ты не найдешь путь! Нет! Нет! я тебя упакою с Лиза, Лиза, послушай. Они знают, ты меня отпустил. Здесь опасно. Пойдем со мной, Нет. пока. Ладно, не со мной, но ты должна бежать, потому что иначе они тебя убьют. Ты поняла меня? Да. Пошла! Да. Так, короче, беги со всех ног, не выходи на дорогу. И не останавливайся. Давай. Вот так. Хоть ты на связи. Если ты меня слышишь, этот козел Шиза меня сдал. К вам идут упокоители. Предупреди Майка. в это ввязался? А какой же я идиот, мог ведь догадаться? А как я мог так подставиться? Это же Шиза. А припасы кончаются. уильямсон Карлос от морозок зачуханный надо было джеку не только татуху тебе сжечь надо было тебе глотку перерезать Что это? теперь моё Вот я ступил!